Друзья, всех приветствую, меня зовут Сергей, вы попали на Токмалахигай И сегодня мы сделаем разбор биткоина в локальной картине Посмотрим, что же сегодня у нас происходит И также у меня есть для вас достаточно интересное наблюдение Давайте начнем Дневной тайфрейм, вчерашняя дневная свеча у нас закрылась И закрылась она достаточно плохо То есть образовался у нас здесь медвежий паттерн Образовалась... Огромным держит свеча, без теней, что указывает на силу продавцов и на возможное пробитие уровня поддержки. Тем не менее, уровень поддержки у нас пока что еще держится. а Мы здесь достаточно давно рисовали данную зеленую область поддержки, и, как видим, цена от нее отскакивает пункт в пункт. То есть, пока что данная область поддержки у нас держится, и потихоньку происходят небольшие реакции на повышение. Тем не менее, силы здесь пока что не видно. Здесь присутствует слабость покупателей. И... Картина пока что медвежья. Также напоминаю, что нам нельзя заходить за эту трендовую линию и за эту область поддержки. Для тех, кто не смотрел, быстренько скажу. То есть вот наша область поддержки и вот наша трендовая линия. Нам ни в коем случае нельзя заходить за эту область, поскольку картина будет у нас полностью медвежьей. И нам придется пересмотреть наш анализ. Также здесь имеется дополнительный фактор. Мы предполагаем здесь пятую волну роста, то есть пятиволновую структуру. Здесь находится первая волна и здесь а вероятнее всего находится четвертая волна. Так вот, по волновой теории, а четвертая волна не может заходить в ценовую зону волны 1. То есть, если она зайдет в эту ценовую зону, то данная ситуация больше не будет являться 5 волновой структурой. Это будет другая структура, и нам нужно будет определить, какая именно. И поскольку структура у нас не будет 5 волновой, то последнюю пятую волну роста ждать уже нам не придется. Также напоминаю, что если все-таки цена зайдет, за эту область, то это не значит, что начался медвежий рынок. Это значит, что, вероятнее всего, обычный рынок у нас затянется. Теперь, что касается наблюдения, Обратите внимание на предыдущую коррекцию. В данном месте. Рисую трендовую линию сопротивления и рисую а, трендовую линию поддержки. Теперь обратите внимание на нашу коррекцию. Рисую трендовую линию сопротивления и рисую трендовую линию поддержки. Конечно же, это мало о чем нам говорит, но теперь смотрите. Структура коррекции по сути практически одна и та же. Открываю H4. Смотрите. Здесь мы видим движение вверх, потом движение вниз, консолидация, движение вверх. А с обновлением предыдущего максимума в данном месте. Теперь смотрите на нашу коррекцию. Здесь мы видим движение вверх, движение вниз, консолидация, движение вверх с обновлением предыдущего максимума. Теперь мы видим зигзагообразное движение и последующую консолидацию. Нисходящую. Здесь мы видим зигзагообразное движение и последующую нисходящую консолидацию. То есть структура коррекции практически одинаковая. А это может нам говорить о предстоящем росте, поскольку здесь мы видим дальнейшее повышение. Теперь, друзья, смотрите, интересное наблюдение. А, Во-первых, числа Фибоначчи, надеюсь, что все из вас... Знают, что такое число Фибоначчи Если не знаете, обязательно узнайте Это те числа, из которых состоит, в принципе, весь наш мир То есть золотое сечение, золотая спираль и так далее Если вы еще не знаете, что такое число Фибоначи, То при изучении вы будете очень-очень сильно удивлены Данные числа есть везде То есть в средней галактике, на нашем лице То есть здесь, если мы возьмем расстояние от подбородка до глаз То это будет значение 0.618 по отношению к нашей голове То есть очень-очень интересная тема И, естественно, число Фибоначчи также можно перенести на рынок А описывается это в книге «Волновой принцип Э. Рекомендую к прочтению. Так вот, обратите внимание на данные временные промежутки. Возьмем опять же структуру данной коррекции, а именно движение, во-первых, отсюда до сюда то есть движение с обновлением максимума. И посмотрим, сколько у нас оно длилось. Здесь у нас данное движение максимально точно длилось 14 дней, здесь данное движение длилось. 21 День 14 — это число фибоначи минус 1, то есть 13 А 21 — это и есть число фибоначи Далее, обратите внимание на этот рост Рост у нас длился отсюда до отмеченного места Примерно 34 дня А рост отсюда до отмеченного на места Длился 21 День 21 — число фибоначи 33 — это число фибоначи минус плюс 1, точнее Теперь обратите внимание на это падение Это падение у нас длилось примерно 23 Дня 23 это опять же число Фибоначчи минус 2. Естественно, в данном моем черте не могут быть погрешности, но значения опять же очень-очень схожи. Теперь обратите внимание, сколько уже длится данное падение. Данное падение длится уже 16 дней. И мы здесь находим закономерность. То есть практически на каждом значении Фибоначчи плюс-минус один происходит какое-либо конкретное движение То есть если мы отметим здесь следующее число Фибоначчи, это получится у нас значение 21 день А это 1 декабря, то есть 1 декабря у нас что-то произойдет И вероятнее всего это будет импульсное движение вверх 1 декабря это у нас начало месяца, очень символично Причем начало последнего месяца текущего года Последний месяц является очень-очень значимым для всего рынка Возможно, конечно же, все это притянуто за уши, вы так и напишите, я уверен, да я сам так, в принципе, могу считать. Но, тем не менее, это просто рассматривайте как наблюдение. Может быть, это будет пища для размышления. По сути, то, что я хотел вам донести, это то, что данные коррекции очень структурно похожи. И также они очень похожи временными промежутками. Но закономерность, естественно, не в том, что временные промежутки совпадают, а в том, что они имеют, по сути, одинаковый смысл. А смысл этот в том, что плюс-минус один у нас везде получается число Фибоначчи. Ну и напоследок, вся эта структура предыдущей коррекции длилась у нас... 37 дней И наша коррекция на данный момент Длится 37 дней То есть в ближайшие несколько дней Мы сами можем Пойти на повышение Вот такие друзья наблюдения, в принципе на рынке особо ничего не происходит Сейчас выходные и поэтому я ищу хоть какие-то зацепки Чтобы хоть к чему-нибудь зацепиться Может что-то притянуто за уши Может что-то нет, но тем не менее это способ Поразмыслить над рынком Друзья, пишите в комментариях свое мнение, пишите вашу обратную связь Ставьте это видео палец вверх если видео было с друзья, всем желаю всего лучшего, всем профита, побеждайте и всем пока!